В эфире распаковка! Дурацкое начало. Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск канала GoLazertag. В эфире одна из ваших любимых рубрик. У нас тут много камер, поэтому буду смотреть вот в эту. Распаковка домашнего лазертага одного производителя, который называется Lazertag через букву Z. Вот кто повинен в том, что. Огромное количество запросов, которые ищут лазер так, пишут его неправильно. Пишется через букву «С» от слова «лазер». Кстати говоря, досмотрите обязательно этот ролик до конца, потому что именно в конце ролика будет важная информация для всех наших друзей и подписчиков, которую вам не стоит пропускать. Поэтому сейчас мы с вами распакуем лазер так, а в конце ролика вы узнаете кое-что интересное. И если вы готовы, тогда... Гоу! Лазертак! в сравнении с двумя предыдущими системами можно сказать, что это однозначно стильнее, чем э, прошлый наш китайский наборчик но мне кажется, что это похуже, чем Лазер X, э, хотя очень-очень похоже, очень все футуристично есть возрастная маркировка 6+, собственно, как и у любых аренных лазертагов а есть особенности и некое описание, так вот, в особенностях значится до 4 команд, прошу заметить больше, чем у некоторых лазертаг систем, любое число игроков это вообще, надо сказать, э -э, крутая функция. Четыре режима стрельбы и радиус до 40 метров. Если помните, у других лазертагов было до 50 метров, по факту было больше. Здесь мы проведем тест на дальность и узнаем, действительно ли э -э, 40 метров лазертаг. Сражайся один на один или собери команду. Требуются батарейки. 6 батареек типа АА не входят в комплект. В очередной раз батарейки в комплект не входят. Так, что мы имеем? А, а вот так вот, да? Из-за того, что коробка у нас неправильной формы, непрямоугольная. Мне вообще интересно, как, как это работает. А, вот так вот с одной стороны открывается. Потом с другой стороны открывается. Господи, сколько тут скотча. Вот так вот. И сейчас так будет... Один хомутик у нас уже порван, э, но мы не вскрывали этот комплект, это нам так приехало, э, какие-то нитки. Визуально, конечно, прикольные бластеры, ага, и вот здесь мы сталкиваемся с проблемой, чтобы не повредить этот замечательный бластер, нам надо разрезать <связать> его с этой стороны, то есть один хомут у нас лопнувший, второй хомут мы не можем можем срезать итак итак лазер так ой курок какой неприятный прям здесь есть две кнопки нет во-первых жилетки да сразу бросается в глаза то есть э, бластер он же и стреляет он же поражает э, в дуле у нас находится линза видно что она там есть и вот здесь вот видно прозрачные прозрачные элементы, собственно, скорее всего, в которые надо стрелять. Так, ну мы неправильные русские люди, а неправильные русские люди всегда читают инструкцию. Во-первых, два бластера совпадает. Есть артикул этой системы, есть, соответственно, описание. Ага. Значит, давайте я вам расскажу. А, здесь есть три Окошко, написано, что это индикатор жизни. Значит, две кнопки. Одна кнопка это выбор команды. Это вот эта вот кнопка, опять же, находится не очень удобно. Вторая кнопка это выбор режима оружия. А вот это, это кнопка включения. Она очень тугая, но это, наверное, сделано для того, чтобы ты случайно не мог выключить. Вот это окошко, это индикатор команды. А, соответственно, здесь это ИК-сенсор, а вот это вот это кнопка перезарядки. Ой, это кнопка, она прям нажимается. Прикольно. Ну, почему-то в таком странном месте, типа... Ну, соответственно, ни о каком датчике второй руке. Можно держать одной рукой, можно стрелять. Так, инструкция. Извлеките игрушки из упаковки, поверните включатель в позицию «включено». Ну, подождите. А, батаре... а батарейки. Так, здесь на обороте инструкция на казахском. Я небольшой специалист. Почему первый пункт в инструкции это извлеките игрушки из упаковки, поверните выключатель в позицию включено? То есть вот я включил, вот оно должно работать, руководствуясь этой инструкцией. То есть про то, как и куда вставлять батарейки, написано в самом низу. Но в первом пункте инструкции ничего об этом не сказано. Вот как так можно, а? Перейдем к установке батареек. Вот здесь вот в ручке у нас есть маркировочка Made in China. Ну еще бы, где по-вашему делают все эти игрушки. Что только в Китае не делают. Так, мы видим слот для батареечек. Возьмем наши батареечки. Батареечки вот такой вот марки с кроликом. Рекламировать мы их не будем. Они нам денег не платят. Три батарейки. Все, как сказано у нас на упаковке. Все, как написано в инструкции, я надеюсь, что с этим заданием справиться не так уж и сложно, и здесь особых подробностей от меня не требуется. Собственно, здесь есть очень четко расписанные меры предосторожности, это большой плюс для такого рода инструкции. Итак, поверните выключатель в позицию «включено». Повернули. О. а Почему этот не работает? Что происходит? <смех> <смех> Оно живет своей жизнью. Ага. Это был, видимо, тест всех систем. Почему-то один у нас включился, а второй нет. Итак, что мы имеем по факту? Мы взяли коробочку лазер тага и э, один бластер у нас не реагирует, не включается. Мы переставили батарейки из того, который работает в этот, из этого в тот. Он не включается вообще, а второй включается, издает пик-пик. Нажимаем на курок, он, значит, воспроизводит все звуки, все световые эффекты, какие есть. Даже потом вибрирует Вибрирует и выключается. Ну в плане в том, что я нажимаю на кнопку, как написано выбора команды, чтобы выбрать команду зеленую, синюю, красную или белую. И. Ага! О. О, там вот оно что. Значит, надо нажать на кнопку перезарядки, о чем не сказано в инструкции. Теперь мы можем изменить цвет команды. Вы слышите? Вот этот вот звук, это звук подключения к игре Лазер Трона. Красный, синий, зеленый или белый? Я буду за синих. И выбор стрельбы. Так, это видимо был... А как-то можно его поменять? О, это автомат. Так, хорошо. Вот, мы значит нажали на кнопку смены оружия, у нас нет патронов. Перезаряжаемся. Ой, это похоже на базуку. Это было круто. А, и вот у базуки один патрон, как написано здесь в таблице. Так, меняем оружие. Смотрим, что это у нас. Я не знаю, может быть это ПП? Смотрите, здесь есть четыре вида оружия. Это пистолет, бластер, ПП и базука. Базуку мы нашли, ПП это, наверное, был вот этот вот автомат, а это, скорее всего, пистолет. Так, ну хорошо. И получается, сейчас у нас должен быть бластер. Да, это явно бластер. Вот этот звук мне нравится. В бластере закончились патроны, мы быстро взяли базуку, перезарядились и... Как написано в инструкции, жизни у нас 9. Соответственно, разные виды вооружения наносят разный урон и имеют разное количество патронов. Пистолет 12 патронов отнимает одну жизнь, а, Бластер и ПП имеют по 6 патронов, но Бластер отнимает 2 жизни, ПП отнимает 3 жизни, а Базука имеет один выстрел, но сносит сразу 9 жизней. А, при условии, что у игроков 9 жизней, то Базука является ультимативным оружием, но, видимо, если ты не попал. Хотя вот надо проверить. Вот это я выстрелил Базука, сразу перезарядился. Ну, надо проверять, проверять, как быстро она стреляет, но если это так, то ни о каком балансе речь не идет, потому что все остальные пушки просто не нужны, потому что Базука будет сносить 9 жизней. Надо распаковывать новый, новый наборчик и смотреть, э какой, как говорится, процент работающих бластеров мы имеем. Так, мы достали еще плюс один бластер. Я надеюсь отделаться одним бластером. Так, теперь у нас их уже три на столе. Тест номер три. Лазер-так система. О, пик-пик. Работает. Работает. Вот этот вот тест системы... А -а -а! Какой кошмар. Это <связано> Ты дашь мне сказать, нет? Вот, спасибо. Тест системы вот при включении это на самом деле очень правильная вещь, потому что можно сразу понять, все ли работает или что-то не работает. Хотя, конечно, в такой какофонии звуков, наверное, разобраться в этом невозможно. Два работающих комплекта, они включены, но, как я говорил, чтобы что-то заработало, нужно нажать кнопку перезарядки. Таким образом мы получаем... Значит, два бластера, они сейчас находятся в синей команде. Давайте попробуем первое, можно ли... Нет. Поменяем команду на зеленых, теперь у нас есть синий и зеленый. И попробуем, собственно, подстрелить и посмотреть, что получится. Судя по звуку, здесь у нас сейчас пистолет, и здесь у нас сейчас пистолет. То есть по логике, по тому, что здесь написано, у нас должно быть 12 выстрелов, которые отнимают по одной жизни. Так, действительно, э, поразил. И вдуло поразил. И с этой стороны поразил. И вот мы видим, что индикатор жизней погас на одну ячеечку. 9 жизней у игроков значит, 3 из 9 жизней мы потратили, осталось 6. Давайте попробуем дострелять. Ага, вот оно начало моргать. Это значит, что у нас 5 жизней. Начало моргать быстрее. Это значит, что у нас 4 жизни. И полностью погасло, три жизни. Давайте посмотрим, что же будет, если мы полностью умрем. Так, две жизни, одна жизнь, паника, паника, паника, и ага, моргает всеми цветами, всеми возможными цветами и выключается. А! Классно. То есть я умер, но я нажимаю на курок, автомат полностью перезапускается. Вот он перезапустился, я могу зарядиться и снова идти в бой. То есть, в принципе, конечно, прикольно, да, то, что есть разные виды вооружения, но вот момент окончания жизни, он какой-то, ну, совсем продуманный. То есть, ну, хоть, я не знаю, хоть какую-нибудь временную задержку, что ли, что ты не можешь сразу... Хотя, опять же, да, пока вот эта вот перезагрузка пройдет, в принципе, да, ты не можешь играть. Естественно, ни о каком подсчете, никаких очков речи не идет. А, мне хочется провести еще один эксперимент, взять базуку. Итак, базука, тест номер один. Просто с одного выстрела я выключил соперника из игры. Ну, на мой взгляд, это неправильно. Ну, то есть, хотя бы в базуке могло быть урона, там, пять. То есть, чтобы два выстрела надо делать, но очень низкая скорострельность. Ну, у меня как бы один патрон, но я вам уже показывал ранее, что как бы я не могу стрелять, но я быстро перезаряжаюсь и тут же стреляю. Тут перезаряжаюсь и снова стреляю. Взяли базуку, перезарядились, и вот момент. То есть, сначала идет пик-пик-пик, а потом выстрел. Или все-таки выстрел инфракрасного излучателя производится в самом начале. То есть, когда мы нажали на курок. Если до звука выстрела, собственно, когда как бы идет прицеливание и типа можно увернуться, то это еще куда не шло. Итак, мы перезарядились и нет. То есть выстрел происходит сразу в момент нажатия курка, то есть базука в лазер, так, ультимативное оружие, которое надо использовать для игры в эту, как это называть, в эту игрушку. Вот, потому что все остальное бестолково и не имеет никакого смысла. Ну, Есть предположение, вот его сейчас только что высказал Никитос, передайте ему привет в комментариях, что у каждого оружия разная дальность. Но я думаю, что это не так. Скорее всего, ну, поскольку система достаточно простая, опять же, сделать так, чтобы оружие наносило э, разный урон, это не так сложно, это делается на раз-два. Сделать так, чтобы оно стреляло на разную дальность или разной шириной луча можно только с использованием оптической системы, то есть механическое там, изменение должно быть оптики. Поэтому... Я думаю, что здесь просто, ну вот придумали базуку, сделали базуку, и вот она есть. Но как бы мы можем это проверить, и мы это обязательно сейчас сделаем. Отсутствие жилетки или какого-либо другого датчика на голову куда угодно — это, конечно, сильное упрощение, потому что, ну на самом деле против базуки есть ультимативная э, защита: ты берешь бластер, прячешь за спину и ты неубиваемый. Это нужно проверять, нужно смотреть, как много рикошетов. То есть, вот, например, сейчас у меня Базука, перезарядимся. Ну, от потолка не рикошетит уже хорошо. Ну, конечно, сейчас мы проведем. Ух ты! А, вот так вот. То есть при долгом неиспользовании система автоматически выключается. О! Вот так вот. А первый раз я выстрелил, не попал. О, прикольно. А вот что я хотел еще попробовать, это возможность поражать игроков. Своей команды. Friendly Fire отсутствует. Своих игроков, своей команды поразить невозможно. Но, конечно, странно, что можно просто взять и перейти в другую команду и просто продолжить играть. То есть вот я играл за красных, тут я быстренько оп-оп, забежал к ним в тыл. Такой, ну, в смысле, я играл против красных, забегаю к ним в тыл, переключаюсь на свою команду и начинаю... Погнали стреляться. Ну что, мы в Лазерленд Мегинина, на нашем стрельбище, и сейчас мы будем тестировать лазер-таг на дальность. Погнали! Мы решили сразу отправиться на дистанцию максимальную заявленную этой системой, в 40 метров, а не тестировать его на 10-20, и будем в обратно. Если на 40 не сработает, пойдем вперед. Так, вы готовы? Режим стрельбы пистолет. Команда зеленых против команды синих. Выстрел номер один. На всякий случай перезарядимся. И... Не работает. <звы> О, попал. <звы> вот так вот. Но это, видимо, все-таки я косой. Да, попадает. То есть работает. Попробуем поменять режим стрельбы. У нас бластер. Бластером не могу попасть. Во, попал. Бластером попал. ПП. Пистолет-пулемет. Попал. Будем стрелять базукой. Посмотрим, может быть, у нее другая дальность. И это компенсирует ее ультимативность. Нет. Нет. Я сразу убью его. Надо, конечно, проверить. Может быть, у нее еще и радиус. Безграничный. Ну, собственно, зачем это проверять, если она и так отнимает все жизни? В общем, заявленная дальность работает. Заявленной жизни работает. Все, что написано на упаковке, то и работает. За исключением того, что пока 33% бластеров не работают. Так что имейте это в виду. Так, ну вот, мы вернулись с наших стрельбищ. Сама игрушка понравилась. Отсутствие жилета и каких-то датчиков — это самая большая проблема этого оборудования. Ну и ультимативность базуки. Это делает игру абсолютно неинтересной, но, опять же, предназначена для игры детей. Детей. А дети, возможно, будут стрелять бластером, пистолетом, пулеметом, просто потому, что у них гораздо круче звук, и в принципе может игра становиться интереснее. В нашем рейтинге домашних лазертагов я бы поставил лазер-так на второе место. На первом месте пока остается лазер X на втором становится лазер так и на третье место отодвигается Лазер Файтер x все-таки ну эта система поинтереснее а вы можете высказать свое мнение как вам эта игрушка пишите обязательно в комментариях что вы можете сказать про лазер так чтобы вы добавили в эту систему чтобы она стала лучше а мы соответственно разыграем набор этот но он у нас будет немножечко распакованный потому что нам пришлось распаковывать два набора в этот раз ну а теперь важная новость о которой я говорил в самом начале этого ролика. 27 сентября в 18.00 мы проведем прямой эфир, который мы давным-давно обещали, еще когда нас на канале было 3000 подписчиков, а сейчас уже 4000 подписчиков, мы не успеваем проводить прямые эфиры, разыгрывать наши призы и подарки. Мы разыграем лазер-так набор, Среди тех, кто оставит комментарий под этим роликом с описанием того, что нравится или не нравится в этом наборе, количество комментариев безгранично. Мы разыграем набор Laser Fighter X, который обещали разыграть еще очень давно. Мы наконец-то закроем наши конкурсы по придумыванию интересных режимов для нашей системы Exa, А также мы проведем розыгрыш небольших призов и подарков среди наших подписчиков, среди всех тех, кто будет присутствовать на нашем прямом эфире. Поставьте себе напоминалочку, поставьте лайк этому видео, не забудьте подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали, нажать колокольчик, что вы сбили меня, гады? Нажать колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики. Гуызди, а, мои друзья. На самом деле просто мне очень радостно, что у нас уже 4000 подписчиков, поэтому чувства они переполняют меня, поэтому спасибо вам большое. Без вас этого канала бы уже давно не было. Так что играйте в Лазертак, смотрите наше видео и... Гоу! Лазертак!